Хей, hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Мы все знаем, что никто не идеален, верно? У каждого из нас есть свои секреты и темные стороны, которые мы предпочитаем скрывать. Мы все совершали поступки, которыми не гордимся, и у каждого из нас есть свои внутренние битвы, которые мы ведем. Но если вам приходилось вести одну и ту же битву снова и снова, или если вы несли бремя, от которого никак не могли избавиться, то это скорее всего потому, что у вас есть внутренние демоны, с которыми вам еще предстоит сразиться. Преодоление наших личных демонов требует большого мужества, осознания и внутренней силы. Вы можете начать с того, что сначала выясните, что представляет собой ваш внутренний демон. Ответьте на приведенные ниже утверждения. Запомните свой выбор и посчитайте, сколько раз вы ответили на вопросы A, B, C, D, E. Давайте начнем. Номер один. Какой личный недостаток сдерживал вас больше всего? А. Мое постоянное чувство страха, которое мешает мне наслаждаться жизнью в полной мере. B. Моя гиперзацикленность на прошлом, которая мешает мне присутствовать в настоящем моменте. C. Моя неуверенность в себе и своих способностях, из-за которой я упустил множество прекрасных возможностей. D. Моя вспыльчивость и обиды, которые разрушили многие мои отношения. Или e, Мой перфекционизм и потребность добиваться слишком высоких результатов, что мешает мне быть счастливым и довольным. Второе, Мне труднее двигаться дальше, когда A. Всплывают мысли о моей прошлой травме. Б. Я сделал что-то не так или совершил ошибку. С. Я не могу получить завершение после того, как что-то закончилось. Д. Кто-то, кому я доверял, причиняет мне боль, даже непреднамеренно. Или. Кто-то говорит обо мне плохо за моей спиной. Номер три. Когда я участвую в групповом проекте, я обычно... А. Тот, кто больше всего стремится разрабатывать стратегию и план, учитывая все, что может пойти не так. Б. Тот, кто просто ждет, когда ему скажут, что делать, слишком боясь быть добровольцем, потому что он может сделать это неправильно. C – тот, кто просит членов моей команды дать обратную связь и разъяснение, чтобы убедиться, что я все делаю правильно. Ди тот, кто все делает сам, потому что не доверяет членам своей команды. Или и тот, кто берет на себя инициативу или первым высказывает свое мнение о чем-то. Номер 4. Когда я командую, мне трудно. Эй, быть гибким и думать на своих ногах, потому что я чувствую себя намного лучше, когда я все спланировал и подготовился. B. Утверждать себя и командовать, потому что я не хочу, чтобы люди считали меня слишком властной или сомневались в моих способностях. C. Доверять собственному выбору, потому что я не хочу совершать ошибки. Д, Доверять другим, потому что я расстраиваюсь, когда другие люди совершают ошибки. Или смириться с мнением, которое противоречит моему, потому что мне не нравится чувствовать, что я не прав. Номер пять. Чего вы боитесь больше всего? А, Что что-то пойдет не так, и я не смогу это контролировать или исправить. B, что в моей жизни будет много сожалений. C, что даже если я буду выкладываться и стараться изо всех сил, я все равно потерплю неудачу и в итоге окажусь униженным. D, что люди, о которых я больше всего забочусь, причинят мне боль, узнав, что они никогда не чувствовали того же самого. Или, что я никогда ничего не добьюсь и потеряю всеобщее уважение и восхищение. Номер 6. Наиболее вероятная причина, по которой кто-то может на меня разозлиться, заключается в том, что A. Я омрачаю их настроение тем, что слишком много беспокоюсь и слишком напрягаюсь. Б. Я ошибочно считаю, что они злятся на меня, и слишком много читаю во всем, что они говорят и делают. Си, Я часто опускаю себя и отказываюсь от многих вещей, потому что слишком боюсь. Д. Я не могу просто отпустить ситуацию и двигаться дальше, потому что лучше затаить обиду. Или «Я чувствую, что всегда ставлю себя на первое место и забочусь только о своих собственных интересах». Номер 7. Что для вас важнее всего? A. Иметь сильное чувство безопасности, стабильности и контроля над своей жизнью. Б. Нравиться всем и соответствовать всем их ожиданиям. C. Успех во всем, за что я берусь, и достижение всех своих целей. Д. Когда ко мне относятся с доверием, чуткостью и уважением. Или «Быть признанным за свою ценность и заслужить уважение и восхищение других». Номер восемь. Какое ваше лучшее качество? Эй, Я глубоко мыслящий человек, готовый ко всему. Б. Я очень покладистый и всегда готов поставить других на первое место. С. Я скромный, трудолюбивый и очень независимый. Д. Я страстный и волевой. Или, e. Я амбициозен, решителен и никогда не боюсь высказывать свое мнение. И номер девять. Я чувствую, что моя жизнь была бы намного лучше, если бы я A. перестала бы беспокоиться обо всем и просто наслаждалась бы жизнью в полной мере. B перестала бы жить в прошлом и сомневаться во всем, что я делаю. C у меня было бы больше уверенности в себе, чтобы добиваться того, чего я действительно хочу в жизни. D если бы я мог научиться доверять и прощать людей более легко. Или Е, e, если бы я лучше справлялся с неудачами и перестал быть таким строгим к себе. Хорошо, я подсчитаю. Вот ваш внутренний демон, в соответствии с буквой, которая встречается чаще всего. Если чаще всего встречается буква А, то ваш внутренний демон – это тревога. Ваш внутренний демон – это как постоянный груз на ваших плечах, который тянет вас вниз и заставляет беспокоиться о вещах, которые не зависят от вас и даже не могут произойти. Беспокойный и подавляющий. Жизнь с тревогой может быть похожа на захламленный разум. Становится трудно сосредоточиться, успокоиться и оставаться на земле. Особенно, когда этот демон постоянно шепчет вам на ухо ужасные вещи. Если вы ответили в основном на вопросы В, то ваш внутренний демон – это чувство вины. Чувство вины, как ваш внутренний демон, может стать калекой, потому что оно обманывает вас, заставляя постоянно думать, что вы сделали что-то не так. Каждый ваш шаг будет казаться неправильным, и вы будете постоянно сомневаться в себе. Люди, которых преследует чувство вины, чрезмерно извинительны, невротичны, застенчивы и легко смущаются. Им трудно пережить прошлые ошибки, и они склонны корить себя за каждую мелочь, которая идет не так. Если вы ответили в основном на тройке, то ваш внутренний демон – это неуверенность в себе. Возможно, это самый легкий внутренний демон, жертвой которого можно стать, и с которым мы все сталкивались в какой-то момент своей жизни. Большое количество сомнений в себе может пагубно сказаться на всех аспектах нашей жизни – социальном, личном и особенно академическом и профессиональном. И самое страшное, что этот внутренний демон часто пытается убедить вас, что все это для вашего же блага, что вы должны быть суровы к себе и чрезмерно критичны, чтобы подтолкнуть вас к лучшему. Не слушайте эту ложь, отношение к себе с большим состраданием и любовью к себе может сделать вас гораздо более успешным, чем любое резкое замечание или критика. Если больше всего проявляется Ди, то ваш внутренний демон – это гнев. Гнев – это то, что мы все испытываем время от времени, и в этом нет ничего плохого. Однако если гнев становится внутренним демоном, то он причиняет много вреда в вашей жизни и в ваших отношениях. Неконтролируемый гнев способен полностью ослепить нас и настроить против даже самых близких людей. Вот почему так важно научиться контролировать свой гнев, а не позволять ему управлять нами. А если вы ответили в основном на «и», то ваш внутренний демон – это гордыня. Последний, но, конечно, не последний по значимости демон – это гордыня. Люди с этим типом внутреннего демона часто являются перфекционистами и чрезмерно требовательными. Они постоянно заставляют себя делать больше и быть самыми лучшими, какими они только могут быть. Они могут быть чрезмерно конкурентоспособными и иногда завидовать успеху других. Но это только потому, что их внутренний демон говорит им, что они всегда должны доказывать всем свою значимость. И хотя они могут показаться немного резкими и самодовольными, в глубине души они действительно хотят, чтобы их ценили. Не за то, что они сделали или чего достигли, а за то, кто они есть на самом деле. Итак, согласны ли вы со своими результатами? Узнали ли вы что-то новое о себе после прохождения теста? Какой бы результат вы ни получили, важно, чтобы вы признали, какой страшный удар наносят нам наши внутренние демоны, когда мы слушаем их и подаемся их требованиям. Признание того, каким внутренним демоном вы обладаете, это важный первый шаг к тому, чтобы победить его и жить лучше, счастливее и подлиннее. Помогло ли вам это видео? Поделитесь своими результатами в комментариях ниже. До следующего раза, Немиркин!